Прошли выборы. Ну, как я и говорил, э -э, глобальная фальсификация выборов. выборах. Глобальная. Просто такого еще не было в России. Чтобы вот так украли выборы, чтобы... Понимаете, причем вот, знаете, вот что в голове не укладывается. Ведь задействованы в этой фальсификации десятки тысяч людей. Вот эти все учихалки, заучи, вот эта вся вот эта публика. Вы посмотрите, в этот раз очень многие из них попали, значит, у них психологические травмы, им там врачей вызывают, в больницу их везут. Да? Они понимают, что они делают. Они боятся, они понимают. Конечно, когда это, этот э, фашистский режим рухнет, э, конечно, все они будут отвечать. Не только будут отвечать те, кто их заставлял это делать, кто команды давал, а сам делал вид, что там они там не при делах. Вы посмотрите, у нас э, Медведев, не только президент, но и Медведев там заболел неожиданно. Отвечать будут все по закону. И свои 5-7 лет получат все. И вот эти учихалки, несчастные с кучей детей. И вот эти скоты, мужики, которые ходили с закрытыми лицами, там карусели устраивать. Ну, собственно говоря, вот я не хочу быть голословным, вот подвели... Основные итоги, да. Ну, самый главный, конечно, это электронное, так называемое, голосование. Вот что тут пишут. Одно из ноу-хау нынешних выборов – голосование через госуслуги. Как сообщает ЦИК, явка здесь выше 90%. Однако, хваленая защита сервиса не спасает от случаев, когда у сотрудников УИКов окажутся логины и пароли избирателей. Вот это электронное голосование оказалось, конечно, как и предупреждали, как и говорили, мощным оружием в руках фальсификаторов. Затем, значит, взбросы под камерами. значит, Не стесняясь камер видеонаблюдения, в урны сбросили тысячи бюллетеней. И лишь некоторые случаи были замечены. Сколько их на самом деле, страшно представить. Дальше. Карусели. Мужчины в кожаных, в капюшонах и масках, непринужденно ставящие галку, в бюллетени сначала на одном участке, потом на другом, затем на третьем. Совершив преступление, гуськом ползут к выходу. Подобная картина наблюдалась на множестве участков и так далее. Мертвые души. Мертвые души, но ну, не голик а уже нашего времени. Граждане, которых нет в живых, активно голосуют за кого надо. За кого голосуют у нас умершие? Они голосуют за партию Путина, за единую Россию. Значит, э, надомное голосование. Э, в Каподне, например, так проголосовала половина района. Сколько человек просто невозможно обойти за два дня. Некоторые избиратели, прибыв на участок третий день, обнаружили, что они, оказывается, уже поучаствовали в выборах. Дальше. A -a, невидимые чернила. В Химках два участка, где комиссия предлагала поставить галочку такой ручкой с невидимыми чернилами. Поднесите горящую зажигалку к листу надпись исчезнет. Давление на наблюдателей членов комиссии. Выгоняли через чурублительных наблюдателей и журналистов, убирали с дороги честных представителей комиссии и так далее. Неожиданная вспышка коронавируса. Значит, что интересно, вот этот мужчина, врач, да, который в пятерке «Единой России», я обратил внимание, что у него серьга в ухе. Вот лысый такой, с бородой. А зачем ему серьга в ухе? Он что, э -э страшно подумать. Значит, э -э ладно, ладно, серьга у них у всех в ухе. И в других местах у них серьги. Значит, что тут скажешь? Да, выборы сфальсифицированы. Они сфальсифицированы ну, не сказать, что э, мастерски, довольно топорно, но против Лома нет приема. Это фашистская власть. А для чего она фальсифицирует? Для чего она вообще проводит выборы? Для того, чтобы часть людей верила в том, что это на самом деле есть какие-то выборы, какие какая-то есть демократия, что-то они решают и так далее. Безусловно... Э, Значит, безусловно, теперь масса людей видит, что это не так. Масса людей видит, что это не так. Масса людей видит, что выборы фальсифицируют нагло, подло. Это хорошо, что люди видят, это хорошо, что люди замечают. Это хорошо, что много людей значит, сейчас прозреет на этих выборах. Те, кто по простоте душевной верили в этих, значит, вот подонков. Да? Дальше что? Кто сейчас и как выглядят те люди, которые призывали не голосовать, говорили, что выборы ничего не лишают, что я лучше в лес хожу и там проголосую на природе, подыша воздухом. Вот как эти люди выглядят сейчас? Ведь посмотрите, сколько людей не пришло на выборах. Сколько людей не пришло на выборах. Реально, не то, что малюют да, там, эти жулики-фальсификаторы, а реально на выборы не пришло. Две третьих людей это к доктору не ходить. А вот совесть не мучает тех, кто призывал не ходить на выборах. Вот совесть их не мучит, И вот вы, дорогие друзья, не сделаете в отношении этих людей своих выводов? Вы им не запомните это? Вы им не припомните это? Я тебе хорошо запомнил. Я твою морду хорошо запомнил. Да, пришли бы эти люди, все равно бы сфальсифицировали. Я, я об этом говорил с самого начала. Они все равно власть по-хорошему не отдадут. А... Как, как у них власть забрать, это дураку понятно. Значит, есть статья по поводу этого в Уголовном кодексе. Почитайте и поймете, как надо забрать власть в России у воров и жуликов. Значит, э, я думаю, вот что этим людям, которые призывали не ходить, агитировали, значит, и которые. Не, и действительно, как раз. Кто эти были люди? Это были люди. Из левого лагеря. Это были люди, которые, не, не за, ну, которые уговорили не ходить на выборы левый электорат. Вот даже посмотрите программу Соловьева, вчера я часть посмотрел, кто там был единственный враг народа. Тот еще враг Новиков сидел там, э, самые трусливые, самые бездарный из всех лидеров КПРФ. Но было видно же, что он единственный там противостоит остальным всем вместе. И вот эти люди, которые призывали не ходить, они кто после этого? Сделайте выводы. Понимаете, в чем проблема у нас последних 30 лет? У нас короткая у всех память. Вот человек что-то нагадил, насрал, и все забыли. И все забыли. Как будто бы так и надо. Они говорили, за вас все решали, там уже посчитали. Значит, это что? Это добровольная сдача в плен. В плену тепло, уютно. Как там? Рус, сдавайся, немцы кричали. А им в ответ кричали, Рус нет, узбек возьмешь? Узбек, слава богу, есть. Да, много узбек есть. Да... Это, конечно, печально все, но не надо отчаиваться, не надо печалиться, вся жизнь впереди. Надейтесь и не ждите, оборитесь. А Что дальше надо делать? Дальше надо смотреть на поведение Зюганова и верхушки КПРФ, вот этих жирных, подлых, трусливых котов. Шамопуни для жирных. Готовы. Что они должны были бы сделать, будь они настоящие коммунисты? Зюганов, Мельников, Новиков и вот вся эта Шарашкина компания. Они должны были бы нахрен уйти из этой думы, объявить бойкот, вывести людей на улицы. Вот что должны сделать коммунисты в условиях тотальной фальсификации. Ну, вы скажете, что я наивный человек. Нет, я не наивный. Я понимаю, что они этого не сделают. Они опять начнут. Мы подадим суды. Они каждый раз подают суды. И эти суды ничем не кончаются. Потому что, как говорится, о суде кто? В кожаном пальто. Первая задача, которая сейчас стоит. После того, как все мы увидим вот это предательство очередное Зюганова и этой клики, все... Общенародные силы, независимо, члены КПРФ, не члена КПРФ, должны развернуть широчайшую кампанию за уход Зюганова на хрен. На хрен спаста лидера Коммунистической партии. Это не лидер Коммунистической партии, это трус и предатель, который сейчас будет бурчать, говорить, нас обсчитали, верните сдачу. Это трус и предатель. Он признает, сейчас он торгуется, сколько ему денег дадут. Сейчас опять увеличат выплаты за голоса, он получит уже 2 миллиарда рублей. Миллиарда, я не оговорился, не миллиона, миллиарда. Это трусы-предатель. И вся эта банда Новиков, который ни хера не делает, трусы-предатель. Мельников, который хихикает, когда Володин издевается над Советским Союзом. Это трусы-старый подонок. Это подонки просто собрались в руководстве этой партии. Я обращаюсь ко всем членам КПРФ. Я знаю, что 99% членов КПРФ – это честные, порядочные люди. Надо сделать все, чтобы эту тварь брать от руководства партии. Эту мразь надо к чертовой матери гнать. Они губят страну. Они не партию губят, страну. Потому что это коммунистическая партия – это то, что может спасти страну. Это рычаг. Рычаг, который перевернет страну и избавит, сбросит с нее вот этих воров и жуликов, кровососов, которые присосались к ней 22 года назад. Которые прикрываются патриотизмом, борьбой там с гомосексуализмом и так далее. А на самом деле дербанят страну. Дербанят наследие наших потомков. Выкачивают все, что можно из страны. Ни хрена не могут ни в экономике, ни в образовании, ни в медицине. Ни в чем не могут. Нигде успехи. Население сокращается. Гитлер меньше причинил вреда нашей стране, чем эти твари. Потому что при Гитлере население росло. При них оно сокращается. Твари и подонки, которые держатся у власти благодаря Зюганову. Надо гнать эту тварь поганую по стару руководителя, Выдвигать молодых толковых людей, которых полно. Мы все видели Дениса Парфенова. Мы все видели Николая Бондаренко. Специально сделано было все, чтобы набрать как можно меньше голосов. Сейчас все ругают, поливают Шевченко. Что мешало этим тварям, а, Зюганову, Новикову и их... Банде. Что мешало поставить в первую тройку Шевченко и Бондаренко? В два-три раза больше бы людей проголосовало. К доктору не ходи. Перевес был бы... Я, я, Кстати, сколько, я думаю, реальные, реальные вот, э, результаты выбора? 20% плюс-минус. Значит, э, «Единая Россия» меньше 30%. Коммунисты больше 40%. Вот реальные результаты выборов. 20 процентов. Это максимально, что можно накрутить. И это они сделали. Они максимально накрутили. Кто виноват, что а, сейчас рисуют уже меньше 9, 20 процентов? Виноват Зюганов и эта банда, которые продавали места, которые позорили партию, связями с этими капиталистами, которые им платят за места. Я тут недавно спорил, мне говорят, вот там есть люди, которые 30 лет в партии, они заслуживают. Эти люди 30 лет в партии, кроме как сдачи анализов в спичные коробки, ничего не могут. Это козлы и козлищи. Главная задача была победить на этих выборах. Из Шевченко-Бондаренко можно было увеличить в два раза минимум. Теперь Бондаренко даже не прошел Думу. В Платошкинском дали места вот этих тварей, зюганов и бандок, просто непроходные. Сами-то эти гниды пройдут в Думу, а толку с них в Думе, как с козла молока. Все надо сделать всем гнобить их, показывать правду о них. Всем надо, всем, кто проводит расследование, надо показывать, что за гниды эти Зюганов и его компания. Это не касается даже только нашей страны. Победа создания настоящей подлинной коммунистической партии. Не вот этой фиктивной а настоящей подлинной. Это не касается только нашей страны, это касается всей цивилизации и человечества. Гореть им в аду, этим продажным тварям. И, конечно, следующее, что я и говорил, и что мы будем делать. К сожалению, большому для меня делать это будет гораздо труднее, чем я предполагал. Надо бороться за интеллектуальную гегемонию в обществе. Надо разворачивать агитпроп не на полтора-два миллиона людей, а на все 140 миллионов людей. Надо разворачивать агитпроп. Как мы это будем делать, я пока не знаю. Посмотрим, что дальше. Переговорю с Платошкиным, другими товарищами. Но эту работу надо делать. Главная задача показать людям, что мораль в обществе должна быть, что совесть должна быть. Те, кто это не понимает, я вот просто... Никаких амнистий не будет. Никаких снисхождений не будет никому. Все, кто занимались фальсификациями, Дети малые, что угодно, черта в ступе, пойдут в тюрьму по полной, по максимальной. Потому что они воруют голоса у народа. Они этот народ втаптывают в грязь. Наша страна остается позорищем. Стыдно просто. Я обращался к мусульманам, да, но видно, это обращаться к ним бесполезно. Это такие люди. А, люди, люди, люди, наверное, значит, а, мне тут многие сейчас пишут, не трогай Кадырова, чеченцы тебя убьют, и так далее, он пришлет людей, слушайте, до да чего мы дожили, мы живем в государстве, где вот блогер, не на телевидении, блогер просто не может кого-то критиковать, потому что этот человек пришлет людей, его убьют. Вы представляете себе ужас? Я не боюсь этого Кадырова и этих чеченцев. Ну просто меня поражает эта ситуация. Это можно себе представить, что в Париже какой-то блогер там что-то сказал насчет Корсики, а ему там пишут люди, не трогай Корсику, там приедут люди, тебя убьют. Или сказал что-то про марсельскую мафию. Это просто же какой-то зашквар. Такого нет ни в одной стране мира. В Африке такого уже нет. Вот результаты правления Путина. Вот результаты его правления. Мы платим дань Чечне, боимся убийц каких-то там из этой Чечни. Почему-то из Чечни люди замешаны во всех резонансных политических убийствах, и никто ничего не делает, никто ничего не говорит. Это фашистская страна. Мы, мы, мы плавно, да, это фашизм такой прикрытый. Я уже говорил, точно так же было в Никарагуа при Самосе, при диктаторе Самосе, которого Рузвельт назвал нашим сукиным сыном. Там и президенты менялись, там выберут какого-нибудь старичка, а Самоса остается э, командующим национальной гвардии. Потом через срок опять его выбирают. И так и далее. Там партии были, и парламент. Там даже коммунистов не трогали, потому что там они назывались социалистическая партия. Были такие же суки, как Зюганов. Но в конце концов появились сандинисты. Появился Карлос Фонсека Мадор, который отдал жизнь борьбе за свободу. Появился Томас Борхе, братья Артеги и другие. Появились? Появились. А почему появились? А потому что была за их спиной мощная сила, фундамент Сандина. Национальный герой, который бросил вызов в диктатуре, погиб, но заложил основу для борьбы против диктатуры, своей смертью, кровью своей. И у нас есть такие герои. Ленин, Сталин и другие. И у нас за спиной есть великий, могучий Советский Союз. Это сила, которая нам дает возможность бороться. Веру в победу. Наша страна разгромила фашизм. Да, мы проиграли в борьбе с сионизмом, но еще не вечер. Борьба продолжается. Я призываю всех Значит, не опускать руки. Сейчас что-то мне стали писать, звонят. Ой, какой ужас. Никакой не ужас. Все это было давно понятно. Алексей Кунгуров еще неделю назад Точные результаты указал. Неделю назад, посмотрите э, в Фейсбуке, ровные точные 100% указал. Все это было понятно. Алексей Кунгуров живет не в Москве. У него грабецапы нет. Живет в Перми. И там все это понятно ему было. Абсолютно точный результат предсказал парень. Все это было понятно. И понятно должно быть то, что надо делать дальше. Убирать нахрен этого зюганова подонка старого. И разворачивать борьбу за интеллектуальную гегемонию в обществе. Победим в мозгах, победим в реальной жизни, победим в политике. Главное победить в мозгах. Главное победить в мозгах. У нас коммунистическая идея. За нами не только люди старшего поколения, которые помнят Советский Союз. За нами молодежь идет. Все опросы это показывают. Нам надо просто реализовать свой потенциал. Зюганов... Новиков и прочие мерзоты, они делают все, чтобы не реализовался свой, свой потенциал. Они 50% не реализовывают. Надо реализовать потенциал левого движения. Надо разгромить воров и жуликов. те, кто нашу страну втаптывает в грязь. Люди, которые превращают нашу страну в посмешище. Еще раз напоминаю, все уже забыли, мне такое ощущение, что один, я помню. Мы живем в самой богатой стране мира. В самой богатой. Нефть, газ, который вон безумно подорожал в Европе. Норильский никель, золото-бриллианты, все тут есть, всего завались. Люди живут в нищете. Если считать по а, методе ЕС, у нас 40 миллионов нищих. 40 миллионов нищих. У нас половина детей живет в нищих семьях. Должно быть стыдно. Это должно вот просто огнем сжечь каждый день. Поэтому борьба продолжается. Борьба продолжается. У нас все козыри на руках. Победа будет за нами. Не надо отчаиваться. То, что произошло, это закономерно. Это должно было произойти. Теперь ход за нами. Теперь ход за нами.